Город Мариуполь, проспект Мира, прямо за моей спиной Печально известный завод Азовсталь Периодически доносятся взрывы, стрельба Потому что сейчас, возможно, одна из немногих точек в городе Куда объединенная группировка сил народной милиции, ДНР и войск Российской Федерации Выдавливают формирование добровольческого батальона Азов Но, Так или иначе, скорее всего, заканчивается эта история будет именно на Азовстале Но что интересно, периодически, либо в формате малодиверсионных групп Либо в формате относительно больших колонн с техникой Бойцы ВСУ пытаются либо прорываться из города, либо наоборот выходят к своим на Азовсталь. В частности, сегодня военные сообщили о том, что по параллельной улице, она называется итальянская, была попытка прорыва колонны в сторону Азовстали до 200 человек с техникой. Но благодаря правильной работе нашей бенгруппировки колонна никуда не дошла.